Вы на канале «Видео для бизнеса», и сегодня мы дадим ответ на… расширенный ответ на вопрос «Зачем видео агентство недвижимости?». Мы уже писали видеоролик на нашем канале «Видео для бизнеса», да, «Продающее видео для бизнеса да видео для бизнеса У нас есть ролик «Зачем видео, видео а, для, для сайта бизнеса. агентства недвижимости?». Можете перейти по ссылочке под этим видео и посмотреть или в этой карте взять его здесь, да, соответственно, здесь ролик, мы даем восемь. А, подробный ролик о том, где может использоваться видео на видео. сайте. Здесь восемь советов, покупку. как это все постоянно мы рассказываем, продавать, показываем продавать и объясняем. Товар, то есть, коротенький услуга. ролик Ваша показывает, даст вам направление тогда, движения, то есть, где вы можно использовать видео для сайта в агентстве. И, и гарантированно приносится на вашем деньги. сайте. Ну а сейчас мы разберем, скажем, мы здесь разберем Ответы на вопросы. Может ли а, канал в YouTube помочь в рекламе? Второй. Может ли канал, соответственно, в YouTube, либо видео для а, агентства недвижимости привлечь клиентов? И поможет ли видео сделать а, бренд, сайт, а, компанию узнаваемым? И с чего начать? По порядку. Если вам интересно, присаживайтесь удобно, потому что будет минут 10-15, я постараюсь раскрыть эту тему полностью. И для э, агентств недвижимости, для риэлторов это будет очень полезная информация, соответственно смотрите и м -м, спрашивайте, если будут вопросы под этим видео. Итак, поехали. То есть, возьмем, например, у нас есть сайт а, агентства недвижимости, который занимается а, агентством а, продажей и подбором недвижимости во Франции, да, опять же, мы видим там популярные места, а, лазурный берег, да, виллы, все это у нас, соответственно, работает, все это, соответственно, есть и сайт, как вот типичный сайт 2015 -го года, у него есть интересный там у нас, окей. Мы видим там, что вот там пам-пам-пам, любой запрос там бла-бла-бла-бла-бла, ну, да, ни о чем. Каталог. Ну, каталог тут уже не мне судить, потому что каталог выбирает, наверное, уже э, человек, который хочет купить, либо там менеджер выбирает, да, здесь есть вот такой подбор там, все, да. Процесс. Процесс, наверное, покупки, скорее всего, там, да, да. Процесс покупки, новости, ну, обычно тут такое, там, апрель пятнадцатого, семнадцатого года, ну тут еще более-менее новости, потому что слово новое, но март, там да, там все нормально. Контакты и почему мы, и статьи, сейчас поймете почему я это говорю. А теперь смотрите, внимание, если бы мы открыли сайт и на этом сайте. А, клиентов встречала бы о а нас и там был бы короткий ролик пятиминутный максимум там да я все-таки радию за 259 за число там до трех минут. Ну, вот, где в ролике бы сказали, что мы компания, которая заработает, там, Международное агентство недвижимости, которая занимается продажей э, недвижимости на Лазурном берегу, там, во, во Франции, там, в Провансе, там, везде-везде. То есть, мы, э, и вот эти вот все тезисы, да, мы предлагаем прозрачные условия комиссии, там, любой запрос сложен да, и в конце видео звоните, пишите контакты справа если слева, там, при, то есть, вы можете это все сделать. Правильно? Было бы интересно. Следующий момент. А, процесс процесс можно сделать за две за минуту, я бы сделал этот процесс за минуту при помощи видео, инфографика, ну две минуты, и вы бы двигали бы это видео не только на сайте, но и в социальных сетях, вы бы показывали людям и говорили, смотри, здесь просто, здесь просто все происходит, да, соответственно, вот, то есть, первое, отправляете заявку, мы делаем поиск, обсуждаем детали. Просмотр организуем, вы отправляетесь, финальный этап. Было бы действие, одна картинка круче тысячи слов, правильно? А в видео сейчас мы делаем 100 картинок в секунду, ну 50 возьмем там, да, соответственно, вот. А, и соответственно, получается, здесь очень качественно зашло бы видео, не читайте нашу статью, а смотрите наше видео. Теперь понимаете, вы сами отвечаете на свой вопрос, да, то есть поможет здесь видео или нет. Следующий момент. А, то же самое там почему мы опять же здесь вот а, раз два три раз два я бы сделал одно короткое видео вернее одно длинное видео и четыре коротких, где объединил бы эти четыре а, коротких. Да Соответственно, по каждому, бы, по каждому процессу бы сделал отдельное видео и объединил бы в пятое видео, которое было бы сюда, поставил бы сюда, было бы очень хорошо. Первое видео, второе, третье, четвертое, пятое. и здесь немножко текста. Это бы очень хорошо зашло и очень бы привлекало клиентам а, потому что клиенты, и вы в том числе, уже готовы смотреть видео, и более того, сейчас время одноразового контента. Человек посмотрел, он запомнил, и вы можете выделиться, от, отделиться, абстрагироваться от конкурентов, и а, этим самым вы будете узнаваемы, да, то есть какую-то элементарную заставочку, какой-то там ведущий, какой-то там прототип, да, посмотрите, то есть мы делаем простые ролики и мы уже узнаваемы. У нас вот даже, мы когда посмотрите видео для бизнеса, мы даже пытаемся здесь, на этом этапе, у нас вот логотип, когда мы заходим, Привет. смотрите, в вот, видео доске бак, месяцев, заходит логотип, и вот у нас в начале, ролик. в конце у нас заходит вот узнаваемый и вы можете то же самое сделать для, для своего канала. С чего начать? Естественно, начинать необходимо с проработки вопросов с проработки того, что важно, потому что, когда хочется все и сразу, бывает ничего и постепенно. И в этом случае я бы порекомендовал начать, допустим, сделать наверное, а... давайте так, я вам сейчас расскажу 5 видео, которые можно использовать на, на, на этом ресурсе, да. Первое видео, это естественно, я бы наверное сделал контакты. Почему? Потому что здесь, а, это хорошо, что вы находитесь в Москве, в Питере, наверное, есть еще во Франции офис, да, а, или какой-то там контакт там, вашего представителя. Соответственно, это все можно уместить не только на одном экране, а и в одном видео, и сеять это видео, то есть, давать это видео в социальные сети, делиться, давать ссылочки. Согласитесь, ссылочки более, когда грамотно сделано, грамотный диктор, там все хорошо, все инфографика прорисовано, звоните, пишите, есть призывы. А здесь просто мертвая страница без какой-то, ну, заказать звонок внизу. Второе видео я бы сделал о нас. Обязательно я показал бы лица компании, то есть руководителя, менеджера, того самого риэлтора, который будет со мной говорить по телефону, да, потому что может быть вы говорите на французском языке, да, соответственно чтобы меня там встретили и показали мне эти объекты уже могли там, вот, второе, вернее третье видео я бы сделал бы процесс обязательно, да, то есть, как процесс, чтобы он был понятен, потому что, допустим, возьмем, что если у вас целевая аудитория, это люди преклонного возраста, соответственно, им надо, чтобы было все понятно и прозрачно, то есть, первое, второе, третье, четвертое, пятое разложили, третье видео, я бы добавил бы видео, допустим почему мы, да, и вот э, или, там четвертое, мы там жили, да. То четвертое видео я бы уже сделал там, допустим, как происходит подбор объекта, то есть на что мы ориентируемся, да, вот. И пятое видео я бы зашел вот сюда, просто в ключевые фразы и сделал бы просто, видите, то есть ключевые фразы ранжируются и мы видим какая тут стоимость, я бы сделал фразу там, как выбрать дом на лазурном берегу и сделал бы такое видео а-ля экспертное, да, а-ля в формате советов от людей, которые занимаются покупкой и продажей недвижимости на Лазурном берегу 10 лет. Это не Вася Пупкин, сеошник, это не какой-нибудь там Марина Иванова, которая сидит в Москве и занимается а, арендой квартир в Строгино и Ступино, и заодно может найти вам квартиру на Лазурном берегу или там дом, да. Соответственно, это советы профессионалов. И уже смотрите, у вас 5 видео, и вы можете начинать свой канал. И вы можете двигать, более того, мы еще в дополнительных консультациях рассказывали о том, как лучше двигать, как по этим запросам заходить, как видите, то есть уже, опять же, есть формат видео. Обратите внимание, есть сайты, э, которые с радостью разместят видео о вас э, лучше, чем статью. Видео гораздо проще просить разместить, видео размещается в в социальных сетях, в группах, оно на ютубе хорошо заходит и э, смотрите, э, развивайте канал. Соответственно, здесь э, все предельно просто, все предельно понятно. Да? Ну и давайте, то есть э, какая основная задача, это продавать свои услуги с помощью видеоролика. Это основная, то есть, если вы поставите задачу для видео, соответственно, будете продавать свои услуги, услуги своего агентства для недвижимости с помощью ролика. Опять же покажите ценность продукта, то есть, что у вас есть на рынке давно, что вы там, отзывы ваших клиентов. Кстати, это бы шестой ролик зашел бы хорошо отзывы и седьмой бы вакансии потому что видео вакансия это э, показывает обращение, допустим, руководителя. То же самое, хорошо там, да? То есть где вы работаете, как вы работаете работаете. Это очень хорошо влияет на репутацию. И в видео можно попросить что-либо сделать, да? подписаться, прийти к нам, узнать о скидках, может быть там какую-то и заносить видео под разную целевую аудиторию, потому что одно дело, когда есть бизнесмен с семьей уезжает жить, второе дело, когда кто-то хочет купить домик, а, чтобы туда приезжать в отпуск, а третье дело, когда кто-то хочет своих родителей, допустим, устроить, обустроить на лазурном берегу. там, да? Соответственно, это три абсолютно разные целевые аудитории, и под них можно делать три абсолютно разные ролики. Ну и опять же, вы получаете, даете рынку простые ответы на вопросы в режиме 90 секунд. Один маленький короткий ролик дает ответ. Соответственно, что вы предлагаете рынку, почему надо должен заказывать именно у вас, как вам добраться. Помните, это мы говорили про страницу «Контакты» на сайте, допустим, да, вот мы сейчас разбираемся, там, да, как к нам добраться. А, что, что сделать зритель прямо сейчас? Может быть, а, заказать звонок получить консультацию, то есть перейти в контакты и выбрать удобный способ и попросить, оставьте наше агентство в, к себе в закладочках, потому что мы там в Питере, в Москве, мы там и во Франции, там, мы везде придем там, вот наши контакты, вот наш WhatsApp, вот наш Skype, вот наша почта, а лучше давайте мы сообщим, когда у нас будут скидки распродажи. И э, опять же, кто вы, что вы за компания, то что мы говорили о нас там, да, люди хотят видеть лица, они не хотят видеть там бла-бла-бла, потому что если мы сейчас поменяем здесь вот вместо этой компании напишем там Вася Пупкин и Ко, да, не Сифрарус Пропертис, а поставим там Марапарус Пропертис, да, то ничего не поменяется абсолютно, потому что все говорят, что типа любой запрос для нас индивидуален, а для кого он получается не индивидуален, да, и мы подберем лучшие объекты недвижимости на Лазурном берегу, ну, а кто скажет мы подберем худшие, да, соответственно, такое это все, то есть это может быть потеря клиента в продаж. И дальше, какое видео будет интересно, на вашим клиентам, да. Опять же, можете какие-то там видеоруководства, то, что мы говорили. Это то, что как выбрать, как найти. Как э, все, вплоть до того, сколько стоит аренда, сколько стоит коммуналка, сколько стоит там а, аренда машины, сколько стоит там магазины, далеко ли магазины, где школы, можно ли садики, садики с русским языком, это все можно делать в видеоформате, это быстрее будет заноситься, и это будет вас отделять от ваших конкурентов по вопросу, допустим, э, сделать узнаваемым. Да? И опять же, там истории успеха, то есть показывать истории, кейсы, как вот э, ваши клиенты приехали, купили им хорошо, потому что они долго подбирали, обратились к вам, получили дешевле. Это все можно рассказывать, да. Опять же, опровержение слухов, да, то есть очень хорошо заходит. Опровержение в видеоформате, когда вы говорите о том, что все считают, что покупка недвижимости на Азербайджанном берегу – это дорогое удовольствие. Я сейчас дам вам 5 советов о том, что это не так. И на примерах, если вы там уже есть, то у вас офигительный будет видеоконтент. Опять же, соцопросы, исследования, то есть, опять же, те же самые рейтинги, да, 10 самых популярных районов во Франции для покупки недвижимости, па-бам, юмористические ролики. Русские во Франции там, да, или там, не знаю, там, французы в России там, да, видеоблоги, вебинары. В принципе, вот, что я получу? Вы, э, когда начинаете свой канал, не обязательно с нашей компании, можно с любой компанией. Можете найти себя видеомаркетологом, вы можете получить создание и запуск уже продающего видео с вашим УТП, с вашим уникальным торговым предложением. Вы получите готовое решение, да, соответственно будет уже визуальный вариант, и вы можете размещать его в ВКонтакте, в Фейсбуке, в Инстаграме, если видео будет пока до минуты, да, вот. Вы можете получить а, новая возможность открывается новый трафик, потому что вполне себе, может быть, ваш трафик есть в Одноклассниках, но вы пока там не посеете видео, вы не достучитесь до бабушки, которая хочет купить себе недвижимость на Лазурном берегу. Я понимаю, что это вызывает улыбку, но отчасти, то есть, надо искать, то есть, кто ищет, всегда найдет. Опять же, дешевый трафик, потому что видео объявление, если вы сможете сделать, оно будет гораздо… Мы понимаем, что здесь на простом примере, что у нас здесь вот стоимость, э, как его, стоимость клика дома на Лазурном берегу 5 долларов. Просмотр видео будет сейчас стоить порядка, там, 15 центов. Разницу ощущаете, да, ну, уже как бы говорится, да. Опять же, новый рекламный канал, узнаваемость бренда, ну, опять же, с каждым просмотром вашего видео вы становитесь все, ну, допустим, вот я э, сделал УТП, да, закажите Quark 11 тысяч просмотров за два месяца. Я думаю, другая статистика, представьте сколько бы я потратил бы времени, чтобы одиннадцать тысяч э, потенциальным клиентам разнести, хотя бы э, по минуте с ним поговорить. Просто, да? Что я делаю? Чем я занимаюсь? Или вот в этом формате. Вот. И видео убеждает лучше текста. Самый лучший пример – это вот эта консультация, которую я э, делюсь с вами, рассказываю вам про, о том, для чего вам надо видео, зачем вам надо видео для агентства недвижимости. Представляете, чтобы мы это все запаковали в огромный, в огромный текст, там 15 страниц с графиками, с переходами, вы бы прочли его ровно там, ну не знаю, полторы страницы, то есть я больше чем уверен, что люди, а, владельцы агентств недвижимости, они даже не читают то, что у них написано на сайте, потому что там что-то написал сеошник и там девочка, которая занимается копирайтингом, да, и соответственно не сидят, и идут им Яндекс и Google говорит, не смотри, не читай, приходи в Директ, приходи в AdWords, мы тебе все поможем, не надо никакой SEO. Не надо, SEO не надо, надо видео-маркетинг, надо видео-реклама, да? Занимайтесь, делайте свои продающие ролики, делайте свои каналы, приходите к нам на консультацию на бутикидей может Можете дать небольшую консультацию у нас на Кворке. Здесь мы давно, два года, у нас там уже сотни довольных клиентов. Приходите, пишите комментарии под этим видео, если есть, там, да. Задавайте их. у нас Uh, у нас есть бесплатная школа видеоблогеров, где я со своим сыном рассказываю, как делать видео, да. Смотрите, приходите, uh, ну поставьте лайк этому видео, если понравилось, поставьте дизлайк, если не понравилось, да? Вот. Ну и опять же пишите, какие вопросы хотелось бы обсудить и, и поделитесь с друзьями этим видео. Надеюсь, вам было полезно. Uh, приходите к нам на видео для бизнеса, в бутик идей и посетите бесплатную школу видеоблогеров. Всего доброго, до свидания.